Ну что, друзья, подписчики, коллеги, с вами опять дядька Демоноид и всем привет на моем канале Земля наша. Извините за долгую паузу, но я как говорил в прошлом ролике, что буду теперь выпускать ролики по как бы не по алгоритмам Ютуба, как они рекомендуют, а по желанию души, но ну, вот у меня сейчас захотелось записать ролик и просто как бы все разошлись, никто не мешает сын в школе и я решил о своем аквариуме немножко рассказать в прошлом ролике про перезапуск я говорил. И вот много произошло событий с тех пор. В общем, вы помните, здесь были рыбки. Их теперь нету. Очередная значит, локальная катастрофа произошла. Сейчас объясню я, в чем дело. Ну, то есть, историю помните, что у меня полтора года после экологической катастрофы в аквариуме. Я никак не мог его перезапустить. Вода мутнела. Вот эти улитки, ампулярии, они живут все это время. Они эту, эту воду могут выдержать. Я думал, и рыбы выдержат. Но самых неприхотливых купил барбусов. Сомики там были на накары. Но... В общем почистил я вот растение, вот эту блестянку вон она плавает еще ну, весь аквариум был в ней тут мне друзья вот этот роголисник подкинули и еще там рыбок мелочь гупи сомиков вот и я думал что как бы после большой чистки все, все это у меня будет потихонечку Приходить, как бы в достойный вид но опять начала вода мутнеть зеленеть хотя рыб я кормил совсем немного щепоточку я кормил вручную автокормушку пока я не рисковал все-таки вода замутнела и я значит решил такой уже для себя это я считаю экстремальный все-таки фильтр поставить которого у меня много лет не было и все было как бы нормально купил я фильтр вон там видно в этом в окошке он стоит за декорацией внутри и он в принципе довольно активно даже слишком мощный мне посоветовали на птичьем рынке на тысячу кубиков тысячи литров в час он прогоняет я думал сначала 500 в принципе 500 бы хватило тут за глаза ну вот дали мне такую мощность, что я его сейчас убрал туда и сделал, чтобы он как бы воду снизу вверх, не вдоль аквариума потому что тут просто буря такая началась а, еще аэрацию можно включить вот видите трубочка торчит она в воде сейчас, сейчас я ее подниму видите там начинает пузырьки ладно буду держать В принципе трубочку вытащить сейчас увидите будет кипение но и звук такой соответственно поэтому на ночь приходится выключать видите пузырьки там пошли ну вот и вот со всем этим населением, тут много мелких рыбок, сомики, улитки, вода стала мутнеть очень быстро, зеленеть начала. Я купил этот фильтр, поставил его с аэрацией, но в принципе аэрация, она как бы вредные вещества быстрее разлагаются на простые, менее вредные там. И я очень надеялся, что, э, как бы, вода очистится, все придет в норму. Но на этот процесс нужно было дня два-три. Ну, во-первых, по истечении трех дней вода не очистилась, осталась зеленой, во-вторых, все рыбки погибли. То есть тут муть была такая, что вот эту декорацию практически уже не было видно. Вот до середины аквариума тут можно было что-то разглядеть. В общем, конечно, я не ожидал, просто я бы мог их спасти, если бы я не стал дожидаться, пока фильтр очистит, а просто отчерпал бы опять воду и залил бы свежий. Ну, кто-то погиб бы, ну... Но самые бы хотя бы остались живы. К сожалению, остались живы только улитки. Опять в битве вот за выживание опять моллюски победили рыб. И опять у меня пустой аквариум. Но сейчас я не буду спешить новых рыб завести. Так, в чем же дело? Вот я надеюсь, что я все-таки... Нашел разгадку, ну, с людьми я советовался. Один человек мне сказал, у тебя никакой органики там в аквариуме не наблюдается. Ну, какая может быть органика? Умершая рыбка, но ну, я их всех выловил, как бы. Ну, тем более рыбки маленькие были, они от них вода так не может испортиться, даже если не, незаметно она где-нибудь умерла, она растворяется. Там до, до скелета и плавников и в общем-то воду не испортит если там одна-две рыбки и все-таки глядя в аквариум вдруг меня осенило помните здесь коряшка была вот она кстати пока не выбросил еще маленькая вот такая была но вот это покупная вот эта покупная но и тоже она в два раза уменьшилась. То есть процесс гниения какой-то. А вот эту я где-то со дна Москвы-реки достал. И она вот изнутри, смотрите, вся вся изъеденная. То есть возможно она и гнила. То есть залил я позавчера воду. Ну, половину... Где-то вот, вот по этот уровень я отчеркнул. А, да, стало чи, чище гораздо. Так мне сказали те аквариумисты, у которых я фильтр покупал, что надо в неделю треть воды менять. Минимум 25%. процентов. Я когда сказал. 20 в неделю они о это мало-мало я промолчал что когда у меня было раньше аквариум с рыбами иногда я забывал и по две-три недели не менял воду вот понимаете век живи век учись вот годами не было проблем и вдруг вдруг Неожиданно совершенно возникла проблема, которую решить не могу. Ну, как бы, я надеюсь, вот сейчас уже... Скорее всего, я нашел причину и... Сейчас буду наблюдать. Может быть, месяц я не буду рыб покупать, заселять. Вот. Буду там улиткам корм подкидывать, смотреть, как вода вообще реагирует. Вот Так что... Смотрите, как эволюция, да, вот отдельно локальный такой замкнутый мир и как трудно в нем экологическое равновесие установить. Вот права была Грета Тумберг берегите нашу планету. Конечно, виноватых тут искать, в принципе, я сам во всем виноват, но э, тут очень Сложно, даже при большом опыте, вот у меня там больше 10 лет аквариум, и все равно какие-то могут возникнуть непонятные процессы. Кстати, вот ну коряга-то тоже несколько лет лежала, и она, наверное, гнила и раньше. Но когда я ее только достал из воды, из реки, я ее в соли прокипятил. Покупная так она наверное, пропитана вообще чем-то вот и тем не менее вот когда полтора года у меня рыбы погибли я отчерпал всю воду и до самого грунта то есть и коряга оказалась как бы на на поверхности на воздухе может быть и тогда вот этот это было как сейчас говорят триггером ну как бы за запуск пошел процесс гниения как бы и вот с тех пор уже у меня в аквариуме такая происходила то есть там бы и быстро запустились эти бактерии гниения быстро размножились и с тех пор она уже так и продолжала гнить ну что посмотрим следите за развитием событий в общем наверное пока все об аквариуме вот буду продолжать снимать ролики на на разные темы. Приветствую новых подписчиков. Ну и все на сегодня. Прощаюсь. До свидания.